Александровский Гравинг, Волгоградская область, Дубовский район. Поехали! <музыка> Верится, что посреди Волгоградской области есть такой участок. Участок земли похожий то ли на дикий запад, то ли на поверхность Марса. Это нужно увидеть обязательно. <музыка> загрузка за один день. Что я получила в результате? Смотри до конца, и ты все увидишь и сам. Делюсь опытом. Закрываем правую, разворачиваем пятки направо. Левая рука пошла вверх, банки подстегнули, так столкнули выше. Медитация, природа, йога дали сил. Как это работает? Ага, мне холодно. Да. Не-не-не, смотрите, я не об этом. Я не об этом. А, произошла какая-то ситуация? Да? да. Я да, подумала да, о этой да, ситуации. Да, муж сидит своей подруге, да. она у него на коленях. Да. Ты сначала подумала. подумала потом потом пошли у меня чувства злости. Хотела. И потом пошли хочу. реакции. Я хотела бы посмотреть да. на женщину, которая сначала подумает о этой ситуации. Ладно, подойди. Нет, потому что я не понимаю. Ну, то есть, вот, ребята, опять же, мы меняем мысли, мировоззрение. То есть, мы понимаем, что люди, Люди к нам, там вот про что пишут, потому что все люди, они э, у, наши да. учителя. Ну, одну какую-нибудь берем, одну. И все. Психолог и практическое упражнение, метафорическая карта показала мне, что я имею на сегодняшний день, что меня окружает. И это достижение не только мои, но и моих близких. Спасибо Вселенной за все эти блага. Написать легкую цель, вот легкую прям легкую. Цель? Да, ну, например, там не хочу похудеть, там на чуть-чуть там ну, сейчас пишу, пишу, ну, пишу. Пойди на йогу наконец-то Вы думаете, это все? Мы на вершине, это конец? Нет, это оказалось только начало. Такое у меня было незабываемое путешествие. Возде дало мне понять, что я смогу. Раньше у меня такая же установка была, что я не смогу, не получится, Это не для меня. Но главное, что я выпустила злость, ненависть, обиду а и боль. Причем мне было все равно, что подумают окружающие люди. Вот такая маленькая, хрупкая девочка Настя делает это квалифицированно. Перед этим, конечно, была медитация. Были вегетарианцы, но позитивно настроены были все. Настолько было интересно наблюдать, слушать, разговаривать, общаться. Короче, это очень интересно. Поэтому, если есть желание и нужны какие-либо контакты этих людей, все контакты записываю под видео. Кстати, психолог работает онлайн с большим, огромным опытом работы. А, преподаватель йоги разработал собственную методику по оздоровлению, похудению и всякому разному. Но ну, о гождестоянии я уже рассказала. Короче, ребята, если есть желание и есть ко мне вопросы, пишите, звоните. Все настолько круто, жизнь настолько интересная. Очень люблю вас. Пока.